меня зовут адриан приятно познакомиться с вами я одна, Ой, адриан сам ты андрей тише что ты отв отвигал, ты меня понял ну вообще нет ну, не а нет я не дам ага. Может, так ладно андрей, пока я там я я просто... стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой Фу. Так, неужели я прибежал в этот город? Ох, Далек, далеко я поселился. У меня какой город здоровенный. Никуда меня привезли, фиг поймешь. Из ментовки вышел вообще. Пивший, вообще вот привезли в какой-то город. А с моего меня выгнали города, сказали, типа, я там вор в законе, там, там, все такое. Так, мой вроде второй подъезд, и вот этот дом. Мне сказали, все, не перелететь, нефиг там ходить. Я такой, ну ок. Так, я живу на самом последнем этаже, это девятый этаж. Даже дверь была открыта. Вау, просто. Это что за... Подкрадули. Вот так, может пойти на улицу, посмотреть, кто там, что там, где, когда там. Так, хочу спускаюсь, у меня же лифты есть. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, Так, идем на улицу. Посмотрим, может там кто-то есть. Пока никого не вижу. и говорим, что за фигня? Пред какой-то тупая школа. Опа, опа, опа. опа. Тихо, тихо, тихо, тихо. Кто это там? Ой, привет. Отвечу. Что за цыган? А а как сами вами вы цыганы. цыганы. О, да, нет. Нет. да, я, меня зовут Адриан. Андре Андре. Приятно познакомиться с вами. Я одна, Андрей. Ой, Адриан. Андре. Сам ты Андрей. Ты сейчас в отвигали, ты меня понял? Ну вообще нет. Будешь ну, хот-дог? Не а, нет, я не дам. Ага. Так. Ладно, я пока там. Я тут собой. просто. Стой, стой, стой, стой, стой. Я тебе подарок подготовил. Так, так. Будем смотреть. Шашлык. А -а -а. да. а -а -а. Спасибо. А я тебе тоже подарок подготовил. А мне подарок не хотите? Давайте. На мне подарок. подарок. Подарок мне, ну что? тебе хрен. Это тебе хрен. подарок. Худок. Мне так, подарок. Так, ладно, я пойду. А мне... Какие-то странные ребята. Вы странные. А я тоже могу тебя посмотреть. А я тоже могу А я тоже сюда. на вас тоже могу посмотреть. А глаза. я тоже могу на вас посмотреть. А я, по а я, я могу в магазин, все. Так, все, пока. Я так. А, вы не здесь живете? Ну да, я звезда. Нет, блин. Че у вас да такой другу. подъезд странный? Какие-то ковры. Странный вы еще пойдемте ко мне в гости, в гости, в гости. Пойдемте ко мне в гости! Пошлите! Мы бежим! А я, за тобой слежу? Я тоже слежу. Вы в курсе, мы до одного бежим? Погодите, мы кого-то забыли. Я вот шашлык забыл съесть. Пусть гуляют, пусть гуляют. Так, вот в этот, вот этот дом. Второй подъезд. Самый последний этаж. Не хочу... Неужели? Вот он, мой дом. Проходите. Ну, честно, у нас получено. Вот он. Какой, Какой человек, а что, а что это? А если ты упадёшь? Везде панорамные окна. Вид <сёк> на вас, как вы будете с подъезда выходить. <сёк> <сёк> следить за вами, шпионить. <сёк> за вот она. Вот мои <сёк> ванны, туалет. <сёк> а, если, а если у тебя окна? Здесь пророк, стоят... А, вот и... Ой. <чёхи> э, закажу а потом это типа сразу и ванна <ткошев> и туалет нет это вот ванна вот туалет вот туалет ходить ой это симптол л ⁇ на него? я только на днях сходил под него <ткошев> это туалет <ткошев> а это, это, это, это ванна это туалет да это <ткошев> ванна так все выметайтесь на его туалет вот тут вот, вот, <ткошев> <без лома>? <ткошев> тоже призылать <ткошев> я тоже вижу вот, Адриан, тебя. Адриан, посмотри, а если вот ты вот так подойдешь, у тебя а, только обломится, и ты скинешься. Ну, с не а скинешься. я за тобой слежу. Это уж слежу. Как? я за тобой слежу. Ну, пошли, я слежу за патриот. очень опасным китайским флагом. А я за тобой слежу. И за тобой. А Надо за тобой в мне а мне магазин нет. хоть сходить, еды закупить, Я а не, то... не следил за ними. Ладно. Я слежу за тобой. Где? Чё за? Ладно. Так, все, здесь по моей просьбе. А откуда ты вообще, с какого города приехал? А я приехал, да там такой, неважно откуда приехал, самое главное, приехал. А ты что, зэчка? Ты зэчка. Блять отсюда. Так, все, ладно, давайте я туда домой пойду. Ну ладно, пока. А вы там... Прощай, я за слышу. посидим здесь. No. Так, я чувствую какие-то... Так, мне кажется, это Дусу. Камень павлина активировался. Тики, трансформация! Так, убираем эту фигню. И один я явно не справлюсь. Я не знаю, кто он и... Так, мне понадобится сила вот этих талисманов. Бейс. Так. Я забыл одно. Чуть-чуть надо взять. Остальное на запас. Ай! Так. Выберемся через чердак. Как тут вообще выходить через него? Так. Ладно. А, пролазим. А, так. Ни у кого Вот у них. Пойдем. Ходим тихо. Они... Сейчас только час ночи. Мне кажется, люди в такое время не спят. Или спят, но кути. Тихо-тихо-тихо. Там кто-то проснулся. Или а, мне... Вода. Тихо. Так, отойдем. Там кто-то проснулся. Меня не должно увидеть. Блин, воды нет. Сок нужен. Так. Уснул или... Да. Он уснул. А, ландыша, ландыша, ландыша. В общем, паранойя какой-то. Какая-то паранойя. Раш. Раш, не надо ее в шкаф. Так. Сколько? Так, все спят. Не спит. Что здесь? А хорошо тебя типа, не видит. Реши водички попить, это наверное глюцинас у меня. Откинем на стол. Пока он пьет воду, быстрее, быстрее, быстрее. Так, я остался последний кандидат, но я не понимаю, где он живет. Ладно, потом разберусь. Ну там же спит. Вот кто сейчас у дома? Тут видел сейчас кто-то домой? Может он отходил курить, я не знаю. Так, двери закрыл. Спит. Вот сюда ему кинем. Так, убежим. Убежим. Так, все, мы свалили. Так, надо ждать утром. Вражник же не будет нападать днем. Ой, ночью. Так, а пока побежим до... до дома. Ай. Опа. Так. Так. Где трансформация? Тики, прячься. Нет, тики, поешь. Кушай. Надеюсь, они поймут. Типряться. Пойду я лягу посплю могачи да. утро ладно, пойду, что это? Какая-то шкатулка. Пробую ее открыть. Ты кто такая? О! Ты кто такой? А, доброе утро. Что это за коробочка? Это навернука подарил в честь день жареного попугая. Так посмотрим, что там. Это что? А!